Подарок сделать вам, это участникам моей закрытой группы, моей закрытой школы магии нового тысячелетия. Этот обряд отчасти я даю для участников курса Свиток желаний судьбы, где мы говорим о кологоде. Этот обряд отчасти я даю в, на курсе магии 1.0 осенний, который еще продолжается. И дальше будут также и курсы, и группа будет наша. И этот обряд является таким завершающим аккордом череды наших занятий, группы, закрытой группы магии нового тысячелетия и бонусом. Также 25 декабря у нас будет еще один. Заключительный обряд этого года, и я вас всех жду в январе 2023 года в нашу группу и занятия по воскресеньям, 5 занятий у нас будет в январе, по стоимости 2128 рублей. Это обряды, это прокачки мощные, это тренинги на защиту, на силу, на благополучие на родовую поддержку и многое-многое-многое. Ну, а сегодня я хочу представить такую свою авторскую интерпретацию того же достаточно всем известного талисмана или обряда на апельсин, но со своей личной энергией, техникой и со своим личным таким вкладом. Я его также делаю в канун Нового года. Его можно делать на Новолуние, закладывать программы, так же, как мы пишем чек во Вселенную. И я надеюсь, вы тоже сегодня это все сделали. Ну, а интерпретация обряда, она будет заключаться в том, что я сюда включаю элементы такой вот славянской тематики. Очень интересный, очень мощный и очень сильный и поэтому здесь сегодня для обряда нам понадобится апельсин для обряда нам понадобятся нити сама э, гвоздика корица или коричные вот такие вот э, палочки э, с этого обряда я также буду готовить амулеты вот э, очень сильные, мощные амулеты на защиту, на целостность э, 2023 года. Вот, вот этот наш самый интересный, я сейчас расскажу, да, камень Алатырь. Алатырь, правильно говорить. Вот такая защитная, э, двухсторонняя. да. Видите, здесь солнце, здесь все, что нужно. И вот такой вот очень сильный, мощный амулет. Пожалуйста, смотрите, какая красота. Ну и да, еще у нас тут палочка. То есть вот это вот все, что нам нужно для обряда. Ну и немножечко поясню и расскажу, что мы будем делать, да. Вообще, чтобы вы понимали, что такое алатер. Алатер это древнейший символ сворачивания и разворачивания самой вселенной. И огненными рунами написаны, начертаны на нем законы прави, что самим сварогом писаны. Из-под Аллатыря вытекает живая вода, и от всего источника текут все реки земные, ключи целебные. И русский народ в своих заговорах часто обращается к латерю камню как к источнику живительной силы и нерушимости обещаний. И в эзотерике алатер ⁇ это как раз-таки про из которой строятся все миры. Ал ⁇ это камень. Кристал ⁇ тырь ⁇ это есть тырить, собирать, копить. И согласно древнеславянской буквице алатер ⁇ кристалл, что накапливает не только информацию, но и материю. Кристалл, что тырит и собирает все знания в себе. По аналогии со словом «богатырь», что познал суть богов. Алатырь это у нас познание вершины. Желания, цели и мечты работают по принципу Алатырь камня». Накапливается в нас в виде образов, карт желаний, просмотров фильмов, книг, а спустя какое-то время желание резонируют с нашей сущностью и случаются необратимые перемены. И тогда говорят, о, мечта сбывается, сбылась. И помимо накопления желаний и целей, мы здесь формируем модель гармоничной жизни, в основу которой как раз-таки входит символ Аллатыря. И символ восьми колодных праздников. И восьми времен славянских богов. И как раз-таки для составления вот этой вот нашей сегодняшней карты желаний, желаний, целей и задач мы будем использовать славянский алатер. Ну, соответственно, сейчас я вам покажу, расскажу. Вот у меня. Непосредственно картинка, да? Смотрите, где верхняя часть у нас Калида, Велес, Леля, Ерила, Купала, Перун, Макаш, Мара. И это Аллатырь, и каждая из сторон. И каждый из богов здесь символизирует свое. И аналог символично мы также будем делать с вами на апельсине. И это будет работать целый год. А что конкретно и как каждый из этих лучей работает? Ну, начнем сверху. Колида. Колида... Наступила после дней нескольких дней Карачуна, где я писала на своем телеграм-канале, и вы все помните, мы это все прорабатывали. Наступила коледа, и сейчас можно как раз таки закладывать и загадывать желания. Коледа это э, сектор семейной жизни, это общение с детьми, супругами, образование детей. Велес это у нас богатство, работа, бизнес, финансы. Леля это любовь, отношения, секс, впечатления, романтика. Ерила это у нас путешествие, отдых, новые впечатления, адреналин. Купала это зачатие деток, здоровье тела, здоровье духа. Перун – это у нас слава, признание, власть, возможности. Макаш – это отношения с родителями и родом, накопление капитала для будущих поколений, родовые деньги. Мара – это учеба, постижение мудрости, освоение профессии. Ну и, соответственно, вот эти вот восемь лучей. И когда мы будем с вами делать этот апельсин мы конечно же сюда заложим а как правильно заложить я сейчас все расскажу и что сделать с этим я тоже вам обязательно расскажу ну это уже для тех кто в моем поле и совершил энергообмен ну что же добрый час работаем